Выход новой ветки всегда вызывает интерес. Особенный интерес вызывают ветки с новой механикой. И танки «Йох» — яркий тому пример. В них можно рассмотреть классические черты американского танкостроения. Однако каждый проект старался предложить оригинальные конструкторские решения. Будь то узкая башня, специфическая маска орудия или ходовая с дополнительной гусеницей. И хотя машины не были воплощены в металле, эскизов и чертежей хватило, чтобы в игре появилась новая ветка американских тяжей с уникальной механикой. Исследование ветки начинается на шестом уровне с Полок танк. Это единственный новичок без механики резервной гусеницы. Но типичным ТТ его не назовешь. Полок крепче, чем М6 и подвижный, как Шерман. Но вот к орудию есть вопросы. Не самый высокий ДПМ. Средняя точность, УВН минус 5 градусов и классический для 90 мм разовый урон. На близких дистанциях танк чувствует себя неплохо. Броня прощает некоторые ошибки в позиционной перестрелке. А в комбинации с хорошей подвижностью позволяет провоцировать наступление на фланге. В этом полог танк преуспел больше, чем его одноклассники. На седьмом уровне М2Y становится первой машиной ветки, у которой появляется механика резервной гусеницы. В остальном танк перенимает особенности предшественника. Это тот же гибрид тяжелых и средних машин с хорошей подвижностью и отличным бронированием. Единственной слабостью М2Y в позиционном сражении может стать командирская башенка. Точность и ДПМ-орудия не достигают каких-то невероятных цифр. А вот пробитие достаточно хорошее. Даже против машин уровнем выше. Кроме того, у всех Йохов, начиная с седьмого уровня, появляются отличные углы вертикальной наводки. Это одна из ключевых характеристик, которая формирует геймплей всей ветки. На восьмом уровне расположился М3УАЙ. Он сделал скачок в развитии боевой мощи, которой заложили его предшественники. Машина нарастила броню корпуса и башни до впечатляющих значений. Заметно уменьшилась командирская башенка. При этом мобильность танка держит марку ветки Йох. Она хорошая и дополняется новой механикой. Кроме того, у танка появилась еще одна особенность — Два топовых орудия на выбор, и это добавляет вариативность. Если вы предпочитаете держаться на дистанции и поддерживать союзников, то рассмотрите ДПМную 90-мм. Она напоминает классическое орудие среднего танка — точное, скорострельная, с хорошим пробитием. Если вы боец ближнего боя, то ваш выбор — 105-мм орудие. Оно немного уступает 90-миллиметровке в точности и скорострельности, но обладает большим разовым уроном. М3Y — это комфортный тяжелый танк, геймплей которого похож на Т-32 и М103. Последним рывком к венцу ветки стал М6Y. Машина сохраняет общую концепцию йог, но приобретает отличный от предшественников внешний вид. Особенно выразительно выглядит вытянутая башня, которая имеет хорошее бронирование и рикошетную форму. На вооружении М6Y также два топовых орудия на выбор, только теперь калибрами выше. 105-мм, с хорошей точностью и уроном в минуту. 120-миллиметровая, менее точная, но с высоким разовым уроном. М6Y поможет лучше понять геймплей «Короля ветки». Встречайте! М5Y — машина, по праву ставшая топом ветки, сочетает в себе самые эффективные и узнаваемые идеи предыдущих Йохов и развивает их. Она значительно меньше по размерам. Башня стала уже, а вместо двух уязвимых башенок осталась одна, небольшая. И это очень знакомо. В игре уже есть несколько машин с похожим строением башни. Недооценивать такую конструкцию просто нельзя. Особенно если помнить про комфортные углы склонения. Орудие в арсенале M5Y, как и у большинства представителей йог, два. Выбирать их стоит по тому же принципу, что у восьмого и 9 уровней. Скорострельная 105-миллиметровка имеет хорошую точность. Основные снаряды подкалиберные, с отличным пробитием и высокой скоростью полета. Все, что нужно для борьбы с подвижными противниками. 120-миллиметровка – это аргумент тяжелой машины. Высокий разовый урон, приемлемая точность и бронебойные снаряды с хорошей скоростью полета орудие подойдет для эффективной стрельбы как на ближней так и на средней дистанции. При этом броня башни позволит не разменивать прочность. Главная особенность танков ветки Йох, начиная с седьмого уровня кроется в их ходовой это механика резервной гусеницы. Принцип ее работы заключается в следующем если танку сбили основную гусеницу, он продолжит свое движение за счет резервной, но с меньшей скоростью. А если сбить и вторую основную гусеницу, танк замедлится сильнее, но все еще будет в состоянии двигаться. Например, м 5 y движется с максимальной скоростью 40 км в час. Если попасть в передний каток и сбить основную гусеницу, танк замедлится на 40%. При сбитии двух основных гусениц скорость упадет на 65% от максимальной. Но это все еще движение, которое поможет добраться до укрытия или довернуть корпус. Чтобы полностью обездвижить Йоха, нужно сбить хотя бы одну резервную гусеницу, тогда он уйдет на ремонт. Первой начнет чиниться резервная гусеница, следом основная. Скорость ремонта резервной немного быстрее, и когда она восстановится, вы уже сможете начинать движение. Но тут есть нюанс: если ваша скорость больше 5 км в час, Основная гусеница будет чиниться дольше. Нужно продумывать, где и когда восстанавливать мобильность машины, чтобы при этом вас не подловить. Если есть шанс спрятаться за укрытие — хорошо. Откатитесь и восстановитесь. Если вас поймали на открытой местности, лучше использовать ремкомплект, который восстановит все гусеницы разом. Остановить Йоха можно несколькими способами. Главное — знать, чем и куда стрелять. Например, стрельба фугасами в заднюю часть ходовой с большей вероятностью полностью остановит яростного Йоха. Похожим образом работают и фугасы артиллерии. При попадании снаряда рядом с машиной разлетевшиеся осколки могут повредить обе гусеницы разом. Также обездвижить американца можно и точным выстрелом в передний каток. В этом случае снаряд должен быть достаточно мощным для повреждения сразу двух модулей. Чтобы избежать неприятных последствий при игре на йохах, нужно помнить несколько простых правил. Резервная гусеница — не повод экономить на ремкомплекте. Да, механика может простить вам некоторые ошибки, но в критической ситуации нужно думать о выживании. Попробуйте установить улучшенную закалку. Она повышает прочность как обычной, так и резервной гусеницы и значительно усложняет их сбитие одним выстрелом. При встрече с противником Лоб в лоб, учитывайте, как расположен баштан по отношению к нему. Если вы стоите прямо, точно выстрел противника в передний каток с большей вероятностью собьет и резервную гусеницу. Чтобы этого избежать, меняйте угол или используйте неровности ландшафта. Так вы обезопасите себя и будете в состоянии продолжать движение при сбитии основной гусеницы. При игре от борта больше двигайтесь и старайтесь использовать более острый угол для танкования. Не облегчайте противнику выцеливание резервной гусеницы. Танки ЙОХ уникальны и в то же время практичны. В них угадывается знакомый геймплей американских ТТ. Но с уникальной особенностью. Они заставляют посмотреть на привычные вещи под другим углом. Они могут прощать ошибки. И главное, они делом доказывают незыблемую истину. Движение. Это жизнь.